Привет, друзья! Сегодня мы хотим рассказать вам о именном поздравлении Дедушки Мороза. Команда Mail.ru создала такое именное поздравление для всех желающих, кто хочет сделать приятно своим близким, родным, для своих деток, либо коллегам, ну без разницы, кому вы хотите сделать приятно. Эта страничка выглядит вот так. Вот Дедушка Мороз сидит. И здесь нужно ввести имя того, кого хотите поздравить, либо сделать сюрприз. И нажимайте кнопочку поздравить. Сейчас мы нажмем Богдаша. Богдан. Нажмем поздравить. И Дедушка Мороз будет нас поздравлять. Выходит вот такое вот окно. Включаем все, в и слушаем. Загадай свое с бородой, красным носом мы его зовем Морозом. И сегодня, в этот вечер, состоится ваша встреча. Ты готов? Тогда вперед! Дед Мороз давненько ждет. Ты посмотри, кто к нам заглянул. Богдан, здравствуй, радость моя! А я скучал по тебе. Расскажи-ка, дедушке, хорошо ли ты себя вел в этом году? Не слышу. Говори громче. Ты молодец. Не то, что мой сорванец. Вижу, ты хороший мальчик. Ты уже написал мне письмо? Если нет, то скорее пиши. Ну вот, кто-то еще прислал письмо. Ждет новогоднего волшебства и подарка. Взрослые знают, что пришла зима. Поэтому одевайся теплее в новом году, чтобы не заболеть, и чтобы румянец всегда играл на твоих щечках. Слушайся родителей, ешь побольше полезных овощей и поменьше конфеты сладкого, и тогда будешь большим и сильным, как я, и таким же веселым, как мои помощники. Богдан. Ты, конечно, знаешь традицию наряжать новогоднюю елочку, украшать ее гирляндами, шариками и волшебными огоньками. Вот и сейчас я хочу зажечь на своей елочке волшебные огоньки. И ты мне можешь в этом помочь. Давай с тобой скажем волшебное заклинание. Оно очень простое. Повторяй со мной. Итак, раз, два, три, елочка, гори! Ну вот, видишь, какая у нас елочка. Ты настоящий помощник. Молодец. ребенок ну опять твои рога в кадре. Ну отрастим же, а? Ну третий дубль же портишь. Ну, Богдан, мне пора собираться в дорогу. Разносить подарочки тебе и другим детишкам. Поэтому я желаю тебе счастливого. Нового года. До встречи, мой хороший. Вижу, на тебя можно положиться. У меня совсем нет времени, и я не успеваю всем напомнить, что бы они мне писали. Поэтому я буду рад, если ты поделишься этим видео, чтобы каждый не забывал про новогодние чудеса. Вот так вот выглядит это видео. Если вам понравилось, мы оставим ссылочку внизу в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь и жмите колокольчик. Всем пока!